Ну что, мы с вами продолжаем наш разбор централизованного тестирования 2005 года и у нас на этапе часть Б. Не будем терять ни минутки, начинаем. Значит, B1 согласно приведенным химическим количествам. Э, так терялась вещества, укажите сумму малярных масс грамм на моль алюминия содержащих веществ P и G в цепочке. Значит, вот у нас P и, соответственно, G. Ну, начнем с вами. Значит, наш один моль алюминия взаимодействует с H хлор. Нам здесь не указано, но, в принципе, другого варианта у нас здесь быть не может, как образование. Так, мы давайте с вами... Сюда 6, сюда 2, сюда 2. Значит, наше, наше вещество А, вот оно, алюминий хлор 3. Потому что нам нужно найти алюминий, содержащий э, соединения и малярные массы. Дальше алюминий хлор 3. Обратите внимание, было 1 моль. Как решат такие цепочки? Вы проследуете с химическим количеством. И стало 1 моль алюминий хлор 3. Плюс 3 моль. То есть у нас коэффициент на будет 3 OH будет тройка. Потому что 1 к 3. Не избыток, чтобы у нас получалось комплексное соединение, а именно чтобы у нас было соотношение 1 к 3. Значит, у нас образуется алюминий OH трижды, который выпадает в осадок, и 3 молекулы на 3 хлор. Значит, это у нас вещество B. Молярную массу мы его будем дальше считать. Его та также осталось 1 моль. Дальше наш алюминий OH трижды при нагревании, как и другие малорастворимые гидроксиды, они у нас растворяются, они растворяются, разлагаются неправильно сказала, при нагревании образуется в таком случае у нас алюминий 2О3 и вода. Значит, это наше вещество В. И смотрите, если здесь было 1 моль, то здесь стало 0,5 моль. И дальше алюминий 2О3. Плюс натрий ОА, OH, температура, то есть сплавление другого варианта, как натрий алюминий О2 у нас быть не может и выделяется молекула воды. Самое главное, что у нас здесь образуется не натрий 3 алюминий О3, а образуется метаалюминат натрия, потому что вот эта алюминиевая условная кислота, она теряет молекулу воды при нагревании и переходит в метаалюминевую кислоту, поэтому метаалюминат. Это у нас вещество Г. Теперь самое ответственное, самое важное, то, что я обычно делаю неправильно, я считаю неправильно малярные массы. Так, только что мой код уронил калькулятор, и он перестал работать. Может, о, сработало. Можно пошевелить батарейки, и все будет работать. Поэтому берите, если что, запасные э, калькуляторы на CT, но обычно есть еще в аудиториях дополнительные. Значит, малярная масса алюминия у H OH трижды 78, здесь у нас 82, натрий алюминий O2, 78 плюс 82, у нас получается ровненько 160. То есть вот это у нас правильный вариант ответа. Идем с вами дальше. В2 смесь кремния. Значит, силициум и оксида кремния 4 мо 2 общей массой 22 грамма растворили в щелочи избыток. Значит у нас будет плюс натрий OH, плюс натрий OH и здесь по-моему еще нужна будет вода. У нас будет получаться натрий 2 силициума 3 и выделяться водород. Уравняем. Сюда еще двоечку. Значит, что у нас здесь будет образовываться? Здесь у нас образуется тоже силикат натрия. Натрий 2, силюциума 3. И выделяется еще при этом вода. То есть вот у нас водородик, который улетел. При этом выделился газ, образовался силикат натрия массой, ну я вот так вот обозначу, 85,4 грамма. Укажите объем газа. Ну понятное дело, что здесь задача на смеси. Если вы видите, что э, у вас система, скажем так, уравнений, вы принимаете х, соответственно, химическое количество одного вещества в смеси, y другого, мы переходим к нашим силикатам натрия, здесь тоже х, а здесь тоже y соответственно. Во-первых, наверное, проще здесь перейти на химическое количество натрий-2-силюциума-3. Нам не придется потом каждый х и у домножать на малярную массу. Значит, у нас 16 умножить на 3 плюс 23 умножить на 2, и кремний я подзабыла, на самом деле 28. Значит, малярная масса 122, то есть 85,4 я делю на 122. Так как это самые первые, скажем так, централизованные тестирования, вам могут показаться, что задачи достаточно простые, достаточно простые вот, цепочки предыдущие вообще, я не знаю, даже никаких вариантов сложности вообще не возникло. Значит, мы с вами понимаем, что x плюс y у нас, соответственно, 0,7 моль. А также мы с вами можем сказать, что масса кремния 28 это малярная масса, x это химическое количество. Дальше, малярная масса оксида кремния 4, у нас 60 и химическое количество у. Все это 22. Далее мы с вами решаем систему уравнений. Значит, мне нужно оставить х, значит, выражать, я с первого уравнения буду у. Это 0,7 минус х. Дальше это у я подставляю во второе уравнение. 28х плюс 60 умножить на 0,7 минус х равно 22. 28 плюс х, раскрываю я скобочки, получается у меня здесь 42 минус 60х равно 22. Значит, у нас в правой и левой частях останется минус, можно так сказать, ну, смотря как переносить, то есть у меня здесь минус 20 и здесь, соответственно, минус 32х. Они друг друга нивелируют, и мы просто 20 делим на 32, остается у меня 0,625. Моль ⁇ это химическое количество кремния. Химическое количество водорода у меня в два раза больше по уравнению реакции. Получается 0,625, я умножаю на 2. Получается 1,25 моль. И остается мне найти объем газа. Объем газов рассчитывается как химическое количество умножить на малярный объем. 1,25 я умножаю на 22,4. И ровно, красиво у меня, 28 дециметров кубических. Правильный наш ответ. Далее, В3. При растворении малоактивного металла массой 27 грамм в концентрированной серной кислоте выделился газ объемом 2,38 дециметра кубических. Ну, раз он у нас малоактивный, Значит, у нас будет выделяться so 2 то есть металл мы сейчас с вами определим, что тут за формула будет до конца, дочитаем СО2 и H2O. Значит, у нас 20, 27 грамм э, значит, исходная масса нашего металла. Газ объем 2,38 дюймов кубических. Выход продуктов составил 85%. Степень кисления атома металла в образовавшейся соли плюс 1. То есть у нас металл 2S4. Малярная масса этой соли. То есть не малярную массу нужно соли, не просто металла найти. Ну, давайте будем с вами... Уравнивать. Значит, у нас что получается? Был 0, стал плюс 1, то есть единичку я сюда поставлю. Что нам поставить перед металлом? Значит, SU4 было плюс 6, стало, соответственно, плюс 4, двоечку. Ну, по идее, мы сюда двойку, сюда двойку. И сюда двойку. Давайте проверим. 8, 4, 5, 6, 7, 8. Все, отлично. Значит, что нам с вами нужно сделать? Мы можем с вами найти химическое количество SO2, но я и напишу так, практическое. 2,38 делю на малярный объем 22,4 дециметра кубический на моль. То есть это то, что реально образовалось. 0,106. Мы округляем до тысячных моль. Теперь 0,106 – это у меня 85% от того, что должно образоваться. Пусть у меня х – это будет 100. Таким образом, я смогу найти теоретически, сколько было изначально. х у меня равно 0,106. Я домножаю на 100 и делю на 85. Получается у меня 0,125 моль. То есть вот здесь вот это уже теоретически то, что… Скажем так, у меня должно было быть. Переходя к металлу, что у меня получается? Химическое количество его в два раза больше. И получается у меня 0,25 моль. Отсюда я смогу найти малярную массу металла. Вообще классные задачи. знаете, вот Хоть бы они такие были сейчас, но уже сейчас таких задач, к сожалению, не будет. Значит, малярная масса у нас 108. Еще вот этот металл 108 у меня ровненько соответствующим серебру, аргенту. Соответственно, формула у меня аргентум 2SO4. Значит, посчитаем ее, этой соли, малярную массу. 108 умножить на 2 плюс 96. 312. Надеюсь, что я нигде не накосячила с малярными маслами. 312 наш ответ. Далее, B4. Какой объем сантиметра кубических раствора с малярной концентрацией уксусной кислоты CH3COOH? Объем нам нужно в сантиметрах кубических найти. Малярная концентрация 1,98. Можно большую буковку М оставлять, это моль на дециметр кубический, плотностью 1,0. 15 тысячных грамм на сантиметр кубический, был добавлен к раствору этого же вещества, то есть это у нас первое, раствор второй, CH3COH, объемом 10 сантиметров кубических с массовой долей 42%, процента плотностью 105 грамм на сантиметр кубический если при этом образовался раствор то есть у меня какой-то третий образовался люблю вот методом стаканов можно сказать так э, все это решает визуально достаточно хорошо разграничивает все эти данные. Если при этом образовался раствор с массовой долей кислоты 28,7%. Очень удобно, чтобы не перепутать, дублировать вот эти единички, двоечки индексами для соответствующих данных для каждого из этих растворов. Округлите до целого числа значит, ответ. Что нам нужно с вами сделать? Нам нужно сразу же пойти к самому концу и помнить следующее, что в задачах на раствор мы не можем с вами между собой складывать объемы э, различных растворах мы не можем складывать массовые доли мы можем складывать массы веществ одинаковых и массы растворов значит что такое массовая доля 3 это масса вещества из первого раствора плюс масса вещества из второго раствора делить на массу массу раствора 1 плюс массу раствора 2 а теперь мы с вами понимаем что нам нужно найти что у нас уже есть массовая доля у нас уже есть масса веществ первого второго массу раствора первого второго нам нужно найти очень удобно делать следующее пусть у меня то, что нужно найти, объем. Первый будет х. Классно вообще в задачах на растворы использовать или принимать за х ту величину, которую вам нужно найти. Тогда масса раствора первого у меня будет равна 1,015х. Потому что для того, чтобы найти массу раствора, мне нужно плотность умножить на объем. Ну Давайте я вам тут пропишу. Плотность умножить на объем. Дальше. Для того, чтобы мне... Найти э, следующую массу вещества. Массу вещества для того, чтобы найти, мне нужна массовая доля, но у меня ее нету. Что же делать? У меня здесь есть концентрация. Значит, я могу использовать нее. Химическое количество ⁇ это концентрация умножить на объем. Только объем у нас с вами, здесь обратите внимание, моль на дециметр кубический. Значит, соответственно, я должна сантиметр кубические ну да, поделить на тысячу, чтобы получить дециметры кубические. Давайте найдем химическое количество первое. Значит, концентрация 1,98. Моль на дециметр кубический умножаю я на наш объем 0,001х. И получается у нас, соответственно, я, чтобы тут не накосячить с нулями, лучше пересчитаю. Значит, а хотя можно 1,98 на 10 минус 3х. Дальше. Масса вещества тогда у меня получается 1,98 на 10 минус 3х. Я домножу на малярную массу. Если мне не изменяет память, то она равна 60. Но лучше пересчитать. Мне уже кажется, я стала их просто запоминать, чтобы не путаться. 60, да. И домножаю 1,08 на 10 минус 3х. Получается у меня 0,108. Но знаете, здесь эти старые задачи, я не совсем уверена, что там везде округляют до третьего знака после запятой. Надо очень детально прочитать э, все эти условия. Давайте я пока оставлю здесь четыре знака, э, просто потому что я не уверена, раньше ли округляли до третьего знака после запятой. То есть массу вещества мы с вами нашли, массу раствора мы с вами нашли. Теперь находим массу вещества. Второго и массу раствора второго. Здесь немножко проще. Масса раствора второго у нас 10 умножить на 1,05, то есть 10,5 грамм. И масса вещества у нас 10,5 умножить на 0,402. Я сразу же считаю в долях. 10,5 умножить на 0,402. Это 4,221 грамма. А теперь беру и все подставляю в массовую долю 3. 0,287 равно. Масса вещества 1, 0,1188х плюс 4,221 грамм делить на, где там у нас, 1,015х плюс 10,5. Ну, давайте все это решим. 0, 1,188х плюс 4,212 равно. 0,287 мы умножаем на 0, ой, 1, 15 тысячных х Получаем мы 0,291х. Чуть-чуть у меня покосились циферки. Дальше 10,5 я умножаю на 0,287. Получаю 3,0... ну Давайте уже 135 так оставлю. В правой и левой части мы переносим соответствующее значение с х или без. Так, и получаем с вами еще что получим? 0, 17, 22х отсюда равное 7, запятая 0,12 сантиметров кубических. смотрите, классно, мы сразу же нашли ответ. Но так как нас просят так до целого числа, то правильный ответ у нас будет 7. Так, идем дальше. Пятая, еще одна цепочка, только она у нас органическая. Укажите число первичных атомов углерода в основном органическом веществе Г цепочки при вращении. Ну, давайте будем эту цепочку решать: два метил, один хлор, пропан. Ну, начнем с самого начала. Пропан это три атома углерода. Я их нумерую. Значит, у второго атома углерода у меня будет находиться метильный радикал, у первого атома углерода будет находиться хлор. Все оставшиеся я насыщаю атомами водорода. Значит, мы добавляем сюда на 3 водный раствор. И здесь очень. Часто можно увидеть спирт либо воду. Если у вас спиртовой раствор щелочи, значит у вас происходит образование кратной связи. Если у вас водный раствор, значит у вас происходит образование спирта. Как это происходит? h OH, значит натрий условно у нас забирает хлор. Я вот здесь запишу минус натрий, хлор. АОШ OH группа идет по месту отрыва атома хлора. Образуется CH2CH. CH3, CH3, а сюда к нам присоединяется OH-группа. Значит, это наше вещество А. Дальше у нас серная концентрированная кислота при 180 градусах. Если выше 140 градусов, это реакция дегидратации, то есть минус молекула воды. OH-группа отходит отсюда и водородик от соседнего атома углерода. Что у нас получается? CH2, двойная связь, С, CH3, CH3. Это наше вещество боеплоток скажем так постепенно все продолжать дальше аж хлор аж хлор у нас присоединяется по правилу морковника да если мы добавляем к несимметричным атомам углерода коллагена водороды либо допустим молекулы воды то есть реакции гидратации значит водород идет к более гидрогенизированному атому углерода там где этих водородов больше хлор ну куда останется то есть у нас образуется ch3 одинарная связь C и тут CH3 CH3 это наше вещество В и осталось у нас натрий избыток это реакция Вюрца. причем реакция Вюрца мы здесь будем Брать две таких молекулы, да, и вот этой частью по месту отщепления хлора у нас будут, скажем так, соединяться две молекулы между собой. То есть по факту у нас происходит следующее. CH, CH3, я просто немножко вот так вот поверну на, э, сколько там, 90 градусов нашу молекулу. CH3, здесь у нас хлор разрывается, и присоединяется точно такая же молекула. Так. Реакция урса прошла, наше вещество Г. Теперь нас просят, посчитайте количество первичных атомов углерода. Значит, первичные атомы углерода это те, которые соединяются только с одним другим атомом углерода. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, вот наш правильный вариант ответа – это 6. Внутри у нас есть еще 2 четвертичных атома углерода. Если мы захотим это назвать, то получится у нас следующее. 2, 2, 3, 3, тетраметил, ну и все остальное 4 атома углерода – это бутан. Так, и два задания у нас всего лишь осталось. Вот это, честно, мое любимое метод электронного баланса. Я так на самом деле скучала, когда не было в централизованном тестировании УВР, но вот вроде бы сейчас оно назад возвращается. Методом электронного баланса составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции. Укажите сумму коэффициентов перед всеми веществами и перед формулами всех веществ. Ну, я для удобства перепишу. Это уравнение реакции. При этом мы ставим стрелочку, потому что у нас еще количество атомов в правой, в левых частях не равно. Походу он у меня не влезет, но ничего страшного, запишем снизу. плюмбу СО4 и молекула воды. Определяем степень окисления элементов, которые здесь они изменяются. Значит, у нас 100% марганец был плюс 2, и здесь просчитываем, стал плюс 7. И свинец был плюс 4, и стал, обратите, здесь плюс 2 и здесь плюс 2. То есть у нас сразу же одновременно в двух молекул. Но будем сейчас с этим разбираться. Значит, марганец был плюс 2, стал марганец плюс 7. Его степень окисления повысилась, значит, он отдает отрицательно заряженные электроны. Разница между двумя и пятью, соответственно, 5 пять электронов. Минус 5 электронов. Дальше свинец у нас был плюс 4. Стал свинец плюс 2. Значит, свинец у нас свою степень окисления понизил. Соответственно, он принял энное количество электронов. От плюс 4 до плюс 2, соответственно, плюс 2 электрона. Переносим эти наши количества электронов. За счет того, что нам нужно найти наименьше общее кратно, оно у нас 10. 10 делить на 5 это 2, 10 делю на 2 это 5. Значит, перед Марганцем мне нужно поставить двойку здесь, двойку здесь. Дальше. Пятерку мне нужно поставить перед свинцом. Но обратите внимание, свинца у меня в продуктах реакции э, 2 в различных молекулах, поэтому коэффициенты перед ними я поставлю за счет других, соответственно, на группу. Ну, например, СУ4 группа, у меня их 100% 2 в левой части, соответственно, я двойку должна поставить сюда. 5-2, 3, у меня, значит, должно стоять перед свинцом, э, которое у нас э, на 3 дважды. Дальше что мы с вами делаем? Считаем количество 3 групп. 3 умножить на 2 6. Значит, перед азотной кислотой я должна поставить шестерку. 6 протонов водорода. Значит, и в правой части их тоже должно быть 6. 2 у меня уже есть в Ашмаргейнсу 4. Значит, 4 остается. Двойку ставлю перед водой. Потому что 2 на 2 у меня, соответственно, 4. Берем дальше калькулятор и считаем все кислороды. 2 на 4 8. Плюс 5 на 2 10, плюс 6 на 3 18. Получается, у меня 36 кислородов то. Теперь считаем после. 2 на 4 это 8. 9 на 2. 18, плюс 2 на 4, 8, и плюс 2, 36. То есть у меня в правой и левых частях количество кислорода совпадает. Значит, я уравняла верно. Теперь полностью все соответственно, коэффициенты я складываю. 2, плюс 5, плюс 6, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 2. Получилось у меня 22. И это будет нашим ответом. Так, И последняя задачка. Я ее, по-моему, где-то уже решала... Видео есть, но ничего. Еще раз решим. Значит, в газовой смеси метана С4 и углерода, два оксида, да, немножко по-странному написано, объем метана С4 в два раза больше объема CO. К этой смеси добавили какой-то неизвестный газ, я его обозначу за Х, и объем э, этого газа Х равный объему метана. При этом плотность смеси... Я так напишу. Плотность 2 равно, плотность 1 плюс 48%. Укажите малярную массу добавленного газа. Ну, с чего мы с вами начнем? Пусть объем возьмем CO за X. Мольнодоци... Ой, каких дециметров кубических, да? значит, объем CH4, соответственно, у нас будет два раза больше 2х дециметров кубических. Нам нужно понять, какое в каком соотношении у нас непосредственно будут находиться наши эти газы. Значит, я смогу найти фи. Объемная доля CO, это объем непосредственно CO, делить на... Объем всей смеси, то есть х плюс 2х, получится у нас 0,333, ну и все, в долях. Тогда объем, не объем, а объемная доля CH4, соответственно, у нас будет равна 0,667. Теперь, значит, у меня в такой газовой смеси добавили объем точно такой же да, для э, нашего газа х, как объем CH4. То есть газ х у нас объемом 2 Х дециметра кубических что у нас получается за счет этого плотность возросла но что мы еще с вами можем сказать плотность для газов это отношение малярной массы к малярному объему. малярный объем величина у нас постоянная при одинаковых давлениях и температурах значит как будет изменяться плотность также в такой же скажем так в таком же соотношении будут находиться и малярные массы наших смесей значит я могу сказать что малярная масса 2 нашей смеси до да, 2 она равна малярной Верная масса в смеси 1 плюс 48% давайте посчитаем, чему равна малярная масса нашей первой и второй смеси. Как рассчитать малярную массу э, смеси газов, не используя отношение массы, делить на химическое количество? А это может быть малярная масса каждого компонента умножить на его объемную долю и вместе сумму n компонентов. Значит, CH4, у него малярная масса 16, а объемную долю мы определили как 0667, плюс малярная масса CO это 28 на его объемную долю 0333 вот давайте теперь определим малярную массу смеси самое главное вы никогда не округляете малярную массу смеси, пока вам не сказано, что вот округлите до целого числа. Вот если у меня вышло 19,996 грамм на моль, значит, я так и оставляю. Теперь я могу рассчитать малярную массу второй смеси. По факту это 19 996 умножить на 1,48, то есть это 148%. Только я это все перевела в доли, и получится у меня... 29,594 грамм на моль. Теперь я делаю обратную вещь. У меня 29,594. Это малярная масса ch 4 умножить на его. Я просто вам формулу запишу, для того, чтобы было понятно, что там нужно еще найти. Умножить на его объемную долю фи плюс малярная масса СУ умножить на его объемную долю и плюс малярная масса нашего газа X умножить на его объемную долю. То есть вот нам что нужно найти. Но за счет того, что мы добавили дополнительно газ, объемные доли всех газов поменялись. Теперь мы это с вами пересчитываем. Значит, суммарный объем нашей второй смеси – это X плюс 2 X и еще плюс 2 X потому что у нас ну, дополнительно добавили таким же объемом, скажем так, э, как так правильно бы сказать, таким же объемом наш неизвестный газ, как и объем нашего CH4. То есть получается 5х. Тогда объемная доля непосредственно нашего CH4 это х делить на 5х. То есть 1 делить на 5. У нас получается 0,2. Тогда у СО ну и, соответственно, только я неправильно написала, вот здесь вот СО, а здесь будет CH4, и здесь у нас будет газ x Получается, единица минус 0,2 – это 0,8, и делить на 2 газа по 0,4. Теперь мы это все можем подставить. 29 594 равно малярная масса метана 16, объемная доля метана 0,4, плюс малярная масса CO 28 умножить на объемную долю 0,2, и плюс я так и оставлю 0,4х, где будет у меня малярная масса моего неизвестного газа. Ну, считаем, 16 умножить на 4, плюс 28 умножить на 2, это 12, 29 594 минус 12. У меня получается следующее. 17,594 равно 0,4х. х отсюда 17,594 делю на 0,4. Получается у меня 43,985. То есть округляем до целого значения 44. Ну предположительно это у нас будет CO2. Таким образом мы с вами прорешали полностью э, все вариант 1 из централизованного тестирования 2005 года, думаю, что у вас не должно возникнуть вопросов, особенно с Б-частью, она ее максимально нравится, потому что она ну, простая, намного проще, чем централизованные тестирование сейчас. А ты не забывай подписываться, ставить лайки, пиши комментарии, если тебе что-то непонятно, я постараюсь тебе максимально все это разъяснить, также ищи очень полезную информацию в моем инстаграме, можешь Писать тоже туда же вопросы, если они возникнут, я обязательно тебе помогу. Все, всем пока.